25 апреля в Казанском федеральном университете прошло балансовое освещение по итогам контроля надзорной деятельности Роструда труда в Татарстане. Ильшат Гафуров лично представил министру Российской Федерации Михаилу Абызову потенциал КФУ как по-настоящему инновационного вуза, который является одним из ключевых в республике. Благодаря статусу федерального университета, а также участию в государственном проекте 500 по повышению глобальной конкурентоспособности российских вузов, КФУ сегодня обладает ресурсной базой как для создания прорывных научных разработок, так и для подготовки специалистов мирового уровня возглавляет президент Республики Рустам Нургалиевич. В основном там сконцентрированы весь генералитет, бюджетно образующие предприятия, и он оказывает содействие в реализации программ развития университета, ориентированных на увеличение конкурентоспособности как компании, так и самой Республики. Мы осуществляем практически монопольно переподготовку госмуниципальных служащих, переподготовку учителей и врачей. Наиля Багаудинова отметила, что КФУ является основным поставщиком кадров республики, в том числе и для контрольно-надзорных органов. Во время совещания большое внимание уделялось вопросам охраны труда, а также регулированию взаимоотношений работника-работодателя. Совместно представители профсоюзов, республиканских федеральных надзорных органов и крупные предприниматели обсудили необходимость перехода к прозрачности системы контроля. Цель этих мероприятий представить результаты проведенных за квартал проверок. Сколько проведено проверок, сколько было выявлено нарушений, какие нарушения наиболее типичны, как по выявленным нарушениям были и какие наложены санкции, каким образом организовать работу и какие рекомендации есть у надзорного органа с тем, чтобы в будущем поднадзорные субъекты смогли организовать свою работу, чтобы избежать этих нарушений. Встрече также присоединился и президент Республики Татарстан, который призвал представителей бизнеса и ответственных ведомств республики активно участвовать во внедрении практики самоанализа на предприятиях. Серьезно мы ставим задачи нашим отраслевым министерством. У нас вот строительный комплекс, агропромышленный комплекс, но ну и все колдоговора везде, вот эта тема. Но ну и последний год прокуратура очень серьезно занимается всеми случаями смертельными, случаями травматизма и вопросы заработной платы. Как анонсировали на свещание, подготовленное общими усилиями реформа контроля и надзорной деятельности, будет в полной мере завершена уже к 2020 году. Диана Шилова, Леонард Валесьяров, Универньюз.